всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня покажу вам очень простой в приготовлении салат который потребует буквально там 10 минут вашего участия а может быть и меньше но зато получается очень вкусным и полезным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 Такой салат отличный вариант и для новогоднего стола, и для праздничного, да и просто для ужина. Либо же, если к вам нежданно пришли в гости. Главное, чтобы были эти продукты в наличии. Ну а собрать сам салат не потребует от вас много времени и сил. Нам потребуется тунец в собственном соку. У меня идет измельченный, который сразу для салатов. Вы же можете измельчить, если у вас кусочками. И если у вас нету в собственном соку, можно использовать и в масле. Просто тогда в заправку надо будет уменьшить количество масла. Основным ингредиентом здесь у меня будет пекинская капуста. Если нету пекинской капусты, можно отлично заменить, например, либо салатом айсбергом, а можно взять любой микс салатных листьев, будет тоже очень вкусно. Так как у меня качан был очень большой, я его весь сразу не нарезала. Оторвала 4 крупных верхних листа и промыла их под водой. Теперь просушиваю их бумажным полотенцем и буду измельчать. Я всегда листья пекинской капусты использую целиком, отрезаю только место крепления к самой плодоножке. Если вы не любите вот эти вот белые, более жесткие части, то можете их, естественно, отрезать. А дальше мелко измельчаем красный репчатый лук. У него вырезаю, как обычно, донышки. Никогда их не использую, это самая невкусная, самая жесткая часть в луке, поэтому всегда от нее безжалостно избавляюсь. Перекладываю лук в салатник и параллельно его разбиваю на более мелкие части. Дальше беру сладкий перец, у меня в этот раз желтый. Можно использовать любой, и красный, и оранжевый, но вот именно зеленый мне сюда не нравится. Ну, а вы, естественно, смотрите по своим предпочтениям. Разрезаю его наполам удаляю все лишнее и также нарезаю. Для быстроты и удобства я сначала всегда в перце руками выбираю основную часть косточек и перепонок. Затем просто промываю под холодной проточной водой и перец абсолютно чистый. Это намного быстрее, чем вычищать косточки вручную. Нарезаю его не очень крупно и не очень мелко, приблизительно вот так, для того, чтобы и салат смотреть, наряднее ну и в то же время чтобы перец чувствовался следующий ингредиент авокадо не любите авокадо или у вас его нету можете смело пропускать будет тоже очень вкусно хотя лично мне с авокадо нравится больше у меня вот такой отличный плод я его разрезаю пополам, удаляю косточку очищаю от кожуры и нарезаю можно воспользоваться ложкой, но у меня кожура в этот раз чистилась вообще просто отлично, без всяких проблем. Авокадо разрезаю вдоль на три части, а затем еще поперек и нарезаю на небольшие кубики. Затем добавляю авокадо в салатник и туда же отправляю тунец вместе с жидкостью. Если у вас тунец с кусочками, то, естественно, предварительно измельчите его в банке вилкой. Затем добавляю черный молотый перец по вкусу, солю по вкусу. Из приправ еще буду в этот раз добавлять красный острый перец хлопьями и заправлять буду лимонным соком и растительным маслом. В этот раз мне захотелось использовать ароматное подсолнечное масло, вы же можете заправлять абсолютно любым и оливковым, и кукурузным, и просто подсолнечным без запаха, ну в общем по вашим предпочтениям. Затем все тщательно перемешиваю и салат готов. Посмотрите, как он ярко и нарядно смотрится. Он станет отличным украшением и новогоднего стола, и праздничного стола, да и просто любого стола. Порадуйте себя и своих близких. Мне кажется, отличная альтернатива майонезным салатом. И если вам мое видео понравилось, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик. Пишите комментарии, делитесь моим видео. Ну, а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!